Вас приветствует магазин спорта Extreme B bike продолжаем наши обзоры про велосипедные аксессуары, сегодня поговорим с вами про педали для шоссейных велосипедов. Перед вами интересная модель фирмы XLC, это американский бренд, который давно занимается производством аксессуаров, запчастей и инструментов для велосипеда, а также у него есть своя линейка обуви и экипировки для велосипеда. Данная модель называется Rode PDR-02. Идет она на, на промподшильнике. Данные педали предназначены для шипов Шимана. И у них в комплекте сразу идут ремешки и туплицы. Вот так выглядит педаль. Покажу вам ее ближе. На педалях есть отражатели. Вас будет хорошо видно на дороге. Педали достаточно легкие, весит всего лишь 355 грамм пара. Цвет у педалей серебристый, туклипсы, выполненные из черного ударопрочного пластика с черными ремешками. Очень удачная модель для тех, кто занимается спортивной ездой и ездит именно на шоссейных велосипедах. Обратите внимание на эту модель. Заходите к нам на сайт, вы сможете ознакомиться с более подробными характеристиками www.bibike.com.ru И не забывайте подписываться на наш канал. Мы будем продолжать обзоры для аксессуаров, которые вам нужны для поездок на велосипеде, а также для любых других спортивных направлений, которыми мы занимаемся.